Здорово! Сегодня у нас в выпуске героический экшен, корки с футболом, тактическая РПГ стратегия, охота на бизонов и эпическая стратегия. Приступим! Первый Мститель Другая Война – это захватывающий тактический экшен про похождение легендарного Капитана Америки. Вам предстоит набрать отряд отважных солдат, возглавив новый спецотряд ЩИТ. В игре придется полагаться не только на количество бойцов, но и на их особые умения, характер и вашу смекалку. Играйте сами или объединяйтесь с друзьями в кланы для онлайн-сражений. Вам предстоит встретиться с самыми легендарными комик-с врагами Капитана на америке и доказать всем что даже самый ущербный герой может стать символом америки. Сокер-алли 2 – это, как ни странно, футбол на автомобилях. Все работает так же просто, как и выглядит. Овальный стадион, двое ворот, два автомобиля и один мяч, который должен оказаться в воротах соперника любым путем. Вы можете прокачивать свой автомобиль и сражаться с друзьями по мультиплееру, правда, только вдвоем и на одном устройстве. В игре прекрасная графика и увлекательный геймплей, что сделает ее топовым таймкиллером на в твоем девайсе. XCOM Enemy Unknown стала доступна и пользователям Android. Великолепная пошаговая тактическая RPG-стратегия, в которой предстоит противостоять вторжению на землю пришельцев. Вам выпадает роль главнокомандующего секретной организации XCOM, которая и ответственна за отторжение инопланетных угроз. Разработчикам удалось практически без изменений перенести ПК-версию на девайсы. Вдобавок, доработав управление для сенсорных Устройств, чтобы ты мог спасать мир Даже сидя на унитазе Evolution Indie Hunter Игра, которая сделает из тебя Настоящего индейца Или индейку Ты станешь детям вождя Акачета Который будет обучать тебе навыкам Настоящего охотника на бизонов и бобров Ты научишься обращаться С многим оружием индейцев Включая стрелы, копья и томагавки Тебя ждет открытый мир и Интересная сюжетная кампания. Мой блин бледнолицый задрот Трон Раш – это, как я уже говорил, эпическая стратегия, в которой ты можешь построить из маленького поселения все, что будет душе угодно. Можно превратить его в мощный индустриальный центр, сельскохозяйственные угодья или военный лагерь, населенный воинами и рыцарями. А можешь заселить владение монстрами, орками, магами и драконами, чтобы наслать ужас на соседнее королевство. В общем, Трон Раш – это настоящая стратегия. А не какая-нибудь там ферма с рыцарями вместо коров и свиней. А на этом у меня все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Если ты настоящий альфа-самец, будь альфа-самцом, блядь. Это был обзор от MoabUA и я Трэш. До встречи.